Дамы и господа, я вас всех приветствую, с вами Элени Таран, и сегодня наш вебинар «Алгоритм изобилия», и я буду рассказывать не только про изобилие, вернее будет не столько про изобилие, сколько про качество жизни, которое обеспечивает изобилие. Так что, если вы хотите, ну давайте так. Буду называть вещи своими именами, если вы хотите все иметь, но ничего для этого не делать, то, увы, это так не получится, потому что для того, чтобы что-то иметь, нужно очень много чего делать. Ну, давайте тогда пойдем вперед. Ну, немножечко о себе, да, кто я, что я, Леонид Орлан, целитель с 1997 -го года, объединяю в своей работе телесную психологию и эзотерику, представляю ассоциацию телесных терапевтов, также я целитель бионаркотерапевта кормокорректор, провожу бесплатную диагностику по фотографии. Если вас интересует изменение в своей жизни, проходите ко мне на сайт, там есть услугах в бесплатностях. Бесплатная диагностика, присылайте свою фотографию и я в течение недели Напишу вам ответное письмо, как выглядит ваша аура, как выглядит ваше поле и что вы можете с этим сделать. Так, что еще? Ну а если вы хотите чего-то, что-то сделать побольше, чем, чем просто диагностика, то, естественно, естественно, это тоже вы сможете сделать. Можете получить. Итак, изобилие. Вообще изобилие сложно штука сложная. И вот в, в жизни, да, вот в жизни есть два пути. Первый путь это жертва обстоятельств. Человек говорит, что вот, все так случилось, мир мне должен, мир обязан обо мне заботиться, а он, э, джадина такая, ничего мне дает. То есть, человек ожидает, да, такая детская, инфантильная позиция. Дайте мне, сделайте мне, позаботьтесь обо мне. Но по факту, по факту, э, мир не обязан заботиться. Ну вот смотрите, Изобилие – это же не только про деньги, это еще про умение получать удовольствие от жизни, умение наслаждаться жизнью, состояние, состояние наполненности, насыщенности. Это, ну извините, скажу как мужчина, это и количество женщин, количество денег, это эм, транспорт, на котором вы ездите, это дом, в котором вы живете, это люди, с которыми вы общаетесь. То есть, изобилие – это качество жизни. Если вы соглашаетесь на то качество, которое есть у вас, то значит вы этого заслуживаете. Вы готовы жить в этом состоянии. А если вы хотите большего, ну тогда вопрос, а почему вы не делаете действия, не совершаете дел, действия, чтобы жить иначе. Ну и вот, собственно говоря, люди... Все люди делятся на две категории, на два больших таких лагеря. Первый лагерь это жертва обстоятельств. И а что я могу сделать? Я ничего не могу изменить в своей жизни. И вот, вот, вот так, и это страдалицы, это такие несчастья. Ну, такая вот вечная жертва. И ничего с этим делать нельзя. Вот я страдаю, и мир мне должен, должен обо мне заботиться. А он вредный такой не заботится. Другая, другой лагерь поступает совершенно иначе. Они говорят, мир мне ничего не должен. Если я что-то хочу, то я иду это и делаю. Я это беру. Мир, вот вы знаете. Я могу сейчас сказать одну фразу. Одну единственную фразу. И на этом, в принципе, вебинар может быть закончен. Фраза звучит так. На все ваши желания мир отвечает «Да». Но для того, чтобы эти желания реализовались, вам необходимо совершать действия. Действия для того, чтобы эти желания воплотить в жизнь. То есть мир всегда, хочешь мы мысли говорим: «Да, иди, делай, иди, достигай». Если ты хочешь… Ну, об ошибках я буду чуть позже рассказывать. И вот, ну, давайте, если вы со мной согласны, плюсик, давайте, плюсик в чат. Вот я жду, давайте так открою, чтобы чат был... О, виден, да. Теперь я вижу чат. И давайте... Так, вот, вот так это все размещу. Так что я вижу и комментарий. О, теперь я все вижу. Отлично. Люди второго лагеря, они говорят, что мир мне ничего не должен, если я что-то хочу, я изыскиваю возможности, изыскиваю, где взять нужные мне ресурсы и иду, достигаю, сам достигаю. Не мир мне дает, а я сам достигаю то, что я хочу, то, чего я хочу. И вот люди из первого лагеря такие, эти жертвы, это несчастичка, они передают ответственность за свою жизнь, за свою судьбу э, другим людям. Это он виноват, что у меня ничего не получилось. Это э, из-за него, это там мои родители мне не дали нужное образование, это мои друзья, мои одноклассники в школе издевались, это в институте мне дали плохое образование, это моя жена вечно меня там гнобила, это мой муж постоянно меня не выпускал из дома. Ну так а почему вы соглашались на это? Ну окей, хорошо. Это уже такой вопрос, достаточно психотерапевтический. Вот здесь правильнее было задать вопрос, если вы реально хотите изобилия, то почему вы позволяете другим людям вмешиваться в свою жизнь? Почему вы вот, на сколько процентов вы позволяете, чтобы другие люди влияли на ваше состояние, на ваши убеждения, на ваши мысли, на вашу самооценку. И если вы. Вот знаете, я сейчас э, подробно изучаю я ну, последние 10 лет я изучаю тему изобилия, тему м, уверенности, м, тему э, масштабных личностей. И вот вы знаете, что э, какой, какая ключевая особенность у людей, которые живут в радости и изобилии? Они опираются только на себя, они не зависят от других людей. Ну, вернее как, они зависят, но там немножко другое состояние. Они, э, если другим людям плохо, да, то изобильный человек не бросит все свои дела, чтобы спасать. Он не будет отнимать у себя последнее и давать. Он не будет, так скажем, давать рыбу. Он даст удочку и научит ею пользоваться. Человек, который живет в состоянии изобилия, он заботится о других из собственного избытка. То есть вначале он заботится о себе, а затем уже заботится и о других людях. И... Когда другие страдают, то его внутреннее состояние, состояние изобильного человека, от этого никак не уменьшается, от этого не становится хуже. То есть, да, другой близкий мне человек, да, он страдает, да, я ему сочувствую, да, я пытаюсь всеми силами, всеми, все ресурсы, которые у меня есть, я предоставлю на, ради помощи. Но если он выбирает страдать, если он выбирает погружаться дальше в колодец, это его выбор, я не могу его остановить в этом. Я могу ему дать руку, ну вот протянуть и сказать: Ну давай, э, иди ко мне, иди, я тебе помогу выбраться самому. Вот вы знаете, вот э, в. в центрах реабилитации наркоманов есть такое правило от наркомания спасти нельзя можно помочь спастись вот точно так же и в изобилии если вы хотите чтобы у вас изменилось качество жизни то другой человек вам это не даст вы можете сами это взять если хотите вот вы знаете еще где-то сто лет назад один английский автор философ Чарльз Холл сказал, произнес такую фразу, и сейчас она активно используется многими людьми. Звучит эта фраза так. «Посеешь мысль, пожнешь поступок. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу». И, в принципе, эта фраза, вот похожая фраза, есть у Конфуция, древнекитайского философа. Но суть в чем, что... Ваши мысли порождают ваши поступки, ваши поступки порождают те события, которые находятся в вашей жизни. Базовый принцип кармы. То есть, если вы хотите жить иначе, если вы хотите иметь совершенно иное качество, качество жизни, тогда вам необходимо иметь другое качество мышления. Понимаете, да, к чему я клоню? То есть, смотрите, алгоритм, последовательность убеждения, ну, как, мысли, эмоции, поступки, характер, судьба. Если вы хотите поменять судьбу, да, перестать жить ну, условно в нищете, да, стать, жить, жить в изобилии, да, вам нужно поменять свой характер на характер изобильного человека. То есть поменять свои привычки, свои реакции. Да. Для этого меняются поступки. То есть, начинаете реагировать на мир иначе. Для того, чтобы реагировать на мир иначе, вам необходимо поменять свои эмоции, то есть свое отношение к различным, к тем ситуациям, которые происходят в вашей жизни. Поменять автопилоты. Для того, чтобы поменять мысли, необходимо иное мышление. И чтобы иметь иное мышление, необходимо менять убеждения. И вот вы знаете, вполне может... Вы вполне можете подумать, что я сейчас начну вас вам говорить, что э, перестаньте думать о людях плохо, перестаньте э, там злиться, обижаться, э, начните желать людям э, добра. Ну вы знаете, вот, вот да, я в принципе такое могу сказать, но я хочу вас сейчас предостеречь от такой штуки, э, как так называемое позитивное мышление. Что такое вот. Есть направление в психологии позитивное мышление, но я противник такого, да, я сторонник реального мышления, реалистичного мышления. То есть я считаю, что можно даже сказать, что я проповедую, что необходимо уделять внимание всем своим состояниям, всем эмоциям. Вот всем мыслям, которые приходят в голову. Не так, что, так, эта мысль злиться нельзя, эта мысль плохая, я буду позитивным, я буду ом, и всем желаю добра, я желаю всем счастья. Ты плохой человек, но я все равно желаю, все равно желаю тебе счастья. Вы знаете, это не совсем правильно. Я считаю, что жизнь, она штука очень сложная и очень многогранная. И для того, чтобы... Эта жизнь приносила вам удовольствие. Необходимо две вещи. Первое — уметь вообще наслаждаться, да, потому что это навык очень важный и далеко не каждый человек умеет э, пользоваться, ну, имеет этот навык в своем арсенале, да, уметь наслаждаться жизнью. Вот вы сейчас вот э, смотрите мой вебинар. Вы удобно расположены? Да? Ну, вот Насколько удобно вы сидите, ну или лежите? Умеете ли вы создавать себе комфорт, находиться в каждой ситуации так, чтобы вам было удобно, так, чтобы вам было приятно, чтобы вам было комфортно? Когда вы оказываетесь в ситуации дискомфорта, то как вы поступаете? Да? Вы терпите, вы ждете, вы зависаете или вы как-то избегаете дискомфорта или вы создаете себе комфорт? Вот я сегодня посмотрел. Фильм "Удивительная жизнь Ворона Мити" вообще сказочный фильм, я его обожаю, я уже наверное раз четвертый смотрю с момента его выхода 2013 года. И вот знаете, вот это очень хороший фильм про то, что если вам что-то хочется, просто совершайте действия. Вот для того, чтобы не просто жить, да, а жить Создавая себе изобилие, необходимо несколько ключей. Необходимо, вот смотрите, можно быть жертвой обстоятельств, а можно быть автором событий, быть творцом. И вот для того, чтобы именно жить в состоянии авторства, жить в состоянии, в процессе творения своей жизни, нужны три ключа. Первый ключик – это опора на себя. То есть не ждать от других людей, что вот они должны мне делать, они должны мне дать, вот они должны позаботиться обо мне, да, что моя жизнь зависит от них. А наоборот, а что я могу сделать, да, себе такой вопрос, что я могу сделать, чтобы действительно изобилие, чтобы это, желания мои исполнялись, чтобы я исполнил сам свои желания. Вот вы знаете, я уже об этом в одном из видео говорил, у Бога нет других рук, кроме ваших. И он не может реализовать ваши желания, кроме как вашими собственными действиями. Вот увы и ах, ну это так. Второй ключик это действие и состояние наполненности. То есть, когда вы понимаете, что а, я хочу этого, вот оно мне надо, и я получу это в удовольствие, и вас переполняет готовность совершать действия. И вы идете это и достигаете, и совершаете действия. И не обязательно, что эти действия должны вот переполнять, и, и вы в восторге, а, -а, а, и ломитесь. Совершайте действия настолько, насколько хватает вашей наполненности. Хватает ее на 5%, совершайте, вот, возьмите эти 5% и их на 100% проявите. То есть, если вы, знаете, вот, э ну, вот, в том анекдоте, да, самый мотивированный человек ⁇ это тот, который хочет в туалет писать. Он не скажет, а, я передумал, была сильно большая очередь, я подумал, что мне не достанется места. Он придет и достигает, потому что ему это надо, это большая потребность. Вот почему вы ваше желание, вот вы знаете, почему вы ваше желание не переводите в режим, в состояние потребности. Не просто желание, не просто идея, а потребность, мне это надо. Я иду это и делаю, как в туалет, надо. Вот хочу, катастрофически хочу, если я это не сделаю, я тогда разрушусь. Вот и это и есть жизнь из наполненности, когда вот желание достичь цели, она наполняет вас и выражается через действие, через действие по достижению цели. И вот третий очень важный ключик в авторстве – это сохранение своего жизненного пространства. То есть, когда вы не просто, не просто действуете, а действуйте по, накол... по наполнению своего пространства. одна вот, из таких достаточно распространенных денежных травм, травма избытка денег, когда, вот, она проявляется, когда деньги проходят сквозь э, ваши руки, как песок сквозь пальцы. То есть, когда вы что-то получили и потом сразу же это потеряли. Да, вот у кого такое бывает. Поставьте, пожалуйста, циферку вот, вот сейчас в комментарии, да, поставьте цифру 2. Вот я увижу, у кого такое бывает. Вы со совершаете действия. Когда вы совершаете действия из наполненности, сохраняя себя, вы себя приумножаете. Вы развиваетесь. Чем больше вы развиваете, развиваете свою ауру, тем больше в нее приходит энергии. Тем, вот вы знаете. Деньги это эквивалент размера вашей ауры. Вот чем больше ваш энергетический объем, тем больше денег приходит в вашу жизнь. Если вы стремитесь себя постоянно ужимать, экономить, то соответственно и то количество денег приходит. Вот у жадного мужчины счастливая жена, ну, жена счастливой не бывает. И что такое еще сохранять свое пространство? Это заботиться о нем, заботиться о его чистоте, заботиться о его о порядке, о работоспособности, о ну, правильном функционировании, о том, чтобы не было утечек энергии, о том, чтобы постоянный был процесс наполненности. Потому что, вот смотрите, Люди богатые и несчастные. Почему бывают люди богатые и вместе с тем несчастные? Что делает их несчастными? Страх. Страх потерять денег. Незнание, как эти деньги заработать, новые деньги заработать или получить извне. И они пытаются тогда экономить, обижаются, если приходится отдавать деньги. А наоборот, богатые и счастливые знают, что деньги это поток. Вначале нужно отдать, и тогда отдать с радостью, и тогда получишь. И для того, чтобы быть счастливым, необходимо всего лишь позволить себе быть счастливым. И вот сейчас хочу рассказать про алгоритм. Алгоритм вообще создания любого события. Вот если вы хотите, допустим, чтобы в вашей жизни появилось больше денег. Да, для чего вам больше денег? Если вы хотите, чтобы в вашей жизни там, появилась радость, легкость, появились какие-то отношения, которые вас наполняют, то для чего, зачем? Ну и, во-первых, знаете ли вы конкретно, что вы хотите? А? Ну, вот, например... Там, вы хотите каких-то отношений, да? либо вы хотите какой-то новый дом, либо вы хотите какой-то автомобиль. Вот Давайте возьмем вот, э, пример. Да? Вы хотите, чтобы в вашей жизни появился автомобиль, потому что вам надоело ездить э, на работу с работы на метро, на автобусах, и вы хотите большего комфорта. Отлично. Ну, для того, чтобы вот у вас появилась э, ну, энергия, она, вот энергия идей, да, она витает, это такая ментальная энергия, она витает в пространстве, и рождается, приходит к вам в голову идея, опа, автомобиль, хочу автомобиль. И потом вы начинаете обмозговывать, там, эта энергия, идея из Сахасрара, да, опускается в Аджну. Какой автомобиль? Вот вы знаете, как конкретно, что вас наполнит, что вам даст радость? Подумайте, вот у вас есть какое-то желание. Да? Оно четко, насколько оно конкретно сформулировано. Возьмите любую методику, смарт, конец. Облеките свое желание в четкую форму, да? финализированную. Окей, ваша идея сформулировалась важнее. Да? Потом начинайте ее встраивать в свою жизнь. Да? Как ваша жизнь, как вы будете жить в соответствии со своим желанием. Соответствует ли э, это желание вашей жизни, вот вашей внутренней, ну, вашей собственной персональной реальности? Да, энергия опустилась в шутку. Если вы понимаете, что окей, да, энергия опустилась вниз, э -э -э -э -э, ваше желание соответствует вашему образу жизни, энергия опускается дальше. В анахату вы понимаете, что да, скоро, значит, вы хотите, да, вы принимаете решение, что да, вы хотите, чтобы вы, это желание воплотилось, ну, реализовалось в вашей жизни, и вы начинаете искать возможности. И, естественно, возможности появляются, дальше энергия опускается в анахату. Да, вы радуетесь тому, что это можно совершить, это можно воплотить. Следующий шаг ⁇ мир. Пространство начинает немного сопротивляться, но ну, это естественно, это естественный процесс, преодолевать как-то вот, раздвигать рамки реальности для того, чтобы в него воплотить что-то новое. Энергия опускается в, манитуру, в, в манипуру и вам необходимо прикладывать больше усилий. Развивается манипура и в какой-то момент происходит вот такой вот щелчок, когда вам уже почти не надо совершать действие, оно происходит все само собой. Да, это называется жизнь в потоке. Энергия опустилась в Садхистану, э, вас поток несет. Не вы тащите, двигаете этот поток, а поток уже несет вас. Да, и энергия все опустилась в Муладхару, все, э, ситуация реализовалась, ваше желание воплотилось в реальную жизнь. И вот в этом всем, на этом всем пусть, пути есть несколько ошибок, несколько возможностей потерять энергию. Самый первый, там, Самая первая потеря – это нечеткость цели. Когда вы сегодня хотите одно, завтра другое. Там, сегодня вы хотите Бентли, завтра вы хотите Mercedes, а послезавтра вы хотите э, мотоцикл. Да? А еще там, через неделю вы поняли, что вас это все не устраивает, и вы себе купите там, авто автобус там, ну, там такой вот э, трейлер для переезда для того чтобы жить и, и, и путешествовать а вот, когда ваши вас, вот нет четкости цели нет вот конкретики или например там если брать тему отношений то сегодня вам нравятся блондинки завтра брюнетки э, там послезавтра вообще мужчины то есть вот ну, когда нет вот четкости, вот знаете, для того, чтобы желание реализовалось, цель должна быть четко заф, сфокусированная. И после этого она облекается, ну, ими, нач, начинает получать форму в тонком мире, да, некий объем, который заполняется энергией. Пока эта форма не имеет четких границ, энергии это, это пространство заполняться не будет. Ну или будет, но потом сразу же сливаться, тратиться на э, переструктурирование формы. Вторая ошибка это ждать ресурсов. Да? Для того, э, ждать ресурсов для начала для совершения действий. То есть, когда вы понимаете, что э, пока, допустим, да, как идея, э, автомобиль, да? продолжаем тему автомобиля, вы поняли, что вы хотите автомобиль, и вы э, сидите, ждете. Ну, или там, ну, условно, допустим, совершаете действия. Но пока в вашей жизни, допустим, вы их готовы купить автомобиль за тысяч долларов. Ну, для начала, да, хоть какой-нибудь. И вы сидите и ждете, пока появится в вашей жизни свободных тысяч долларов. И тогда вы их выделите на покупку автомобиля. Честно скажу, вы будете эти свободные тысяч долларов ждать до посинения. Или там. Хотя бы даже тысяч долларов на какой-нибудь там советский там, вас, пятерку, шестерку, там десятилетней давности. Эти деньги не появятся, пока, во, пока не будет четкая сформулированная идея, четкая цель, пока вы не начнете совершать, совершать действия, пока вы не сформируете пространство для этого автомобиля, деньги не начнут приходить. То есть деньги – следствие уже запущенного намерения. Следующая ошибка – это вначале ну, ждать, что вы получите желаемое ваше желание, а потом ему соответствовать. Пример. А, вначале, ну, вот, как, какую, какую ошибку чаще всего совершают люди? Вначале я стану богатым. И только после этого я начну заботиться о себе, заботиться о своем здоровье, питаться правильной жизнью, потому что сейчас у меня нет на это ресурсов. Да? Ходить в тренажерный зал, ходить э, там, на пляж к массажистам. И вот ждать, пока вначале придут ресурсы, и только после этого э, совершать действия. Увы, это тоже не, пол, не работает. Все работает с точностью до наоборот. Вначале необходимо совершать действие, необходимо отдавать свое, и только потом на это придут, приходят ресурсы. То есть, ну вот как у меня было, у самого, я понял, что да, надо, надо, надо соответствовать образу жизни богатого человека, обеспеченного человека. И что это? Как себя ведут обеспеченные люди? Они ходят в тренажерный зал, они питаются здоровой пищей. Я начал, вот имея те ресурсы, которые у меня есть, я начал заниматься своим телом, я начал заниматься своим здоровьем. Что я начал? Я начал ходить в парке, в сквер, у меня рядышком сквер, я начал в нем бегать в этом сквере, потом э, пошел следующий шаг, э, я пошел в тренажерный зал. Просто ходил в тренажерный зал, потом появились больше денег. Я в этом тренажерном зале начал, инс, нанял инструктора. начал. И вот вы знаете, на каждый следующий шаг появляется больше ресурсов, появляются деньги, появляются возможности. Необходимо развиваться шагами по 10%. Не сразу, вот, вот, вот. есть эм, такая иллюзия, ошибка, люди хотят стать богатыми, но они не хотят становиться богатыми. Увы, да, потому что становиться богатыми это процесс, это прикладывание усилий, это процесс отпускания своего старого образа жизни и изменения в новый, ну, в образ жизни изобилия. Это менять свои привычки, менять свой характер. Но многие это не хотят. Многие хотят оставить внутреннее свое состояние таким, как есть, просто поменять внешний антураж. Со всей ответственностью заявляя, такого не бывает. Увы, и ах, вот, вот ну не бывает такого. Вот, если вы со мной не согласны, просто сейчас вы можете э, нажать крестик, закрыть это окно и больше меня не слушать, потому что... Э, ну, вы со мной не согласны, и окей, это ваше право, но я уверен, что через несколько лет вам придется согласиться с этой идеей. Дальше. Следующая. Следующая ошибка, которую совершают люди на пути к изобилию, на пути к формированию себя в жизни, да, формирование качества жизни изобильного человека – это страхи. Страхи потерять. Страх потерять деньги, страх потерять отношения. Они внутри вас формируют некоторую такую остановку. То есть, я боюсь потерять, и тогда я не, лучше не буду иметь. Как раз наоборот, люди, которые богатые, они рискованные люди. Они не боятся потерять, они понимают, что они получат новое. Да? Через некоторое время они снова при, приложат усилия и получат Новое, может даже лучшее. Вот вы знаете, миллиардеры, они э, друг к другу э, соревнуются, ну, понтуются, так будет правильно сказать, не количеством миллиардов или миллионов, а количеством тех событий, когда они обанкротились и снова вышли на поверхность, и снова стали миллионерами миллиардерами. Вот они в этом считают себя я крутой. Да? Не то, что я заработал 2, 3, 5, 10, 50. А что я обнулился, я стал банкротом и снова всплыл. Вот в этом крутизна. Когда человек встал на ноги заново. И сюда же страх, вот еще ошибка, которая останавливает, это страх неудачи. Страх не получить желаемое. И тогда другие будут пальцем тыкать, ай-яй-яй, вот у него не получилось. И из-за такого страха, страха там, чувствовать себя виноватым или смущенным, или там, стыд, люди останавливаются и говорят, тогда я вообще не буду начинать, вообще не буду двигаться, не буду меняться, не буду достигать. И с этим страхом нужно что-то делать. Вот Под этим страхом сидит такое убеждение, что эти желания ре... мои желания не реализуются, это неисполнимо, невыполнимо. Жизнь нельзя поменять. Вот она черная, и все, и, и ничего с этим делать нельзя. И вот пока эта вера есть, пока вы позволяете этой вере сидеть, она будет вас разрушать. Ага, вот а, следующее, что я сегодня хотел рассказать, это... Угу. А, я хотел рассказать вам про фокусировку, как фокусироваться... Как, как же все-таки, что же все-таки необходимо делать для того, чтобы фокусироваться на состоянии изобилия? Как же, ж, вот как, как, как изменить свою жизнь, если вы готовы это делать? Первое – это излучать состояние обладателя. То есть, если вы хотите. Давайте так пример расскажу. Когда-то давным-давно со мной случалось. Ехал я в транспорте, и тогда я был. Тогда у меня не было отношений, я тогда был как раз между отношениями, был одинок, я ни с кем не встречался, ни с кем не отношался, так скажем. И я помню, еду в служебном автобусе с работы. И на улице вижу целующуюся парочку. Парень с девушкой целуется. И Я помню, я как-то так сижу и обратил внимание, что во мне были не, всплыли такие негативные эмоции по отношению. Да, это была зависть. Я завидовал, что вот у того парня есть девушка, а у меня нет девушки. Но и вместе с тем, это, но это не только зависть. Там большой такой спектр: зависть, обида, злость. И я понял, что пока во мне есть эти эмоции, во мне не будут, не будет, у меня не будет отношений. Потому что я э, обижен на отношения. И естественно, если я обижаюсь, то мое подсознание это все отдаляет. Это все ну, вот, не позволяет этому войти в мою жизнь. И я начал менять свои убеждения, я начал менять свои мысли, я начал. Приучать, вот реально приучать, как привычка, вот как привычка ездить, умение навык ездить на велосипеде, там, вводить автомобиль, навык пользоваться клавиатурой, мышкой, каким-то гаджетом. Вот точно так же я развивал себе навык наслаждаться отношениями. Да? Когда я видел, там, ехал в транспорте, видел парочку, да, счастливые отношения, то я специально развивал в себе радость. когда я, вот Сюда же, вот то, что называется любовь к деньгам. Когда вы видите богатого человека, не обижаться на него, не злиться, не говорите, а, сука, наворовал. На... Радоваться человеку, что он богатый, это круто. Когда вы видите умного человека или там специалиста в своей жизни, специалиста в своей области, в своей профессии, радоваться этому, радоваться за него, Радоваться вместе с ним. Вы помните, как немецкая передача ⁇ Делай с нами ⁇ ну, была еще в советские годы ⁇ Делай с нами, делай как мы, делай. Делай как мы, делай с нами, делай лучше нас ⁇ Вот начните радоваться, с, если вы хотите чего-то, чтобы что-то появилось в вашей жизни, там, деньги, отношения, какие-то знания, навык, здоровье. Начните... Находиться в, в кругу людей, которые обладают этим, да, ищите, общайтесь с ними и начните радоваться. Да, просто э, видя таких людей на улице, в телевизоре, э, читая о них в интернете, радуйтесь, что такие люди есть, радуйтесь тому, что вообще существуют люди, которые этим обладают. И тогда вы сформируете между объектом желания, да, между объектом обладания и вами, позитивную эмоциональную связь, и она будет притягивать это. Вот знаете, есть такой хороший такой дзен вопрос, как найти черную кошку в черной комнате при условии, что там ее нет. Ну вот, как? Как это сделать? Элементарно. Принести ее с собой. Принести ее с собой. Если в вашей жизни чего-то нет, того, чего вы хотите, принесите это. Создайте это сами. Не ожидайте это извне. Создайте это сами. И вот ошибка... ну Ошибка в том, чтобы сидеть и ждать в обиде, когда оно придет, ну сколько можно, чтобы вот там я живу в нищете, когда уже эти деньги придут, когда мне начнут, начнут платить большую зарплату, пока вы обижаетесь на тот, на объект вашего желания, там, зарплата, деньги, отношения, там любимый человек или там дети, пока вы злитесь на то, что этого нет, оно не придет чем вы наполняете отношения между вами, ну вот, например, вот стакан, да, вот, я хочу воды. И, ну, допустим, вот я сейчас говорю, я хочу пить. Если я буду сейчас сидеть и злиться на то, что я хочу воды, то я эту воду наполняю своей злостью, да? я наполняю пространство между нами своей злостью. И когда я ее получу, то эта злость будет внутри меня. Я сам наполнюсь этой злостью. Я стану еще злее. Или там обида я стану еще более обидчивым. А если я радуюсь, что вау, круто, у меня есть вода. Вот мало, да, не полный стакан, совсем капелька, на там 10 глотков. Но она есть, и это круто. Вау, вода, спасибо тебе за то, что ты есть. Вот сколько столько, сколько есть. Вот, вот это можно назвать позитивным мышлением, правильным мышлением, благодарность. Миру или вот вот, вот объекту, спасибо Тебя, что есть столько, сколько есть. И ну, те, кто сейчас, те, кто обладают Там открытой ажной, да, ясновидением, вы можете поменять, увидеть, как поменялось качество водоэнергетическое качество. Она стала теплой, она стала наполнена энергией, позитивной энергией. И, конечно же, я ее выпью. Окей. Для того чтобы правильно ожидать пока исполнится ваше желание ждите расслабленно в удовольствии. Да? когда вы гребете лапками и требуете ищете вот, агрессивно вот в таком вот состоянии стресса да, вероятность того что вы найдете минимизируется вы знаете вот как охотник вот как охотник э, идет допустим вот охотник идет э, охотиться за уткой он же не рыщет, сломя голову по, допустим там вот он, охотник пошел на берег реки, он же не бегает, он же не ищет, сломя голову там крича кругом утки где вы там он приходит туда в нужное место, успокаивается и ждет пока утка сама, Придет в его пространство. Он излучает. Вот вы знаете, вот опять же излучение. У охотников есть манок. Он кря-кря-кря погудел там, туда. И утка пришла. Вот таким вот манком будет ваше состояние излучения обладателя. Когда вы не размышляете, блин, где же взять в таком состоянии напряжения. Да? А наоборот расслабленный. Вау, круто, я готов принять. Я живу своей жизнью, но вместе с тем часть моего пространства уже готова. Это, знаете, вот как будто вы ждете гостей. Важно вот приманивать. Это можно визуализировать, это можно фантазировать об этом. Но в радостное ожидание. И важно здесь не отпускать, не париться, что вот оно придет, не придет, как оно придет, а просто спокойно ожидать. Да, материя инертна, и иногда между допустим, запуском желания на реализацию, да, там, ритуалом каким-то, и самим воплощением уходит недели, месяцы, а то и годы. Но постепенно энергия воплощается, энергия вашего желания уплотняется, и оно реализуется. И чем больше вот в этом ожидании, в этом времени в позитивной энергии радости, тем быстрее реализуется ваше желание. Ну, представляете, как вот на тонко, вот вы, исп, вы запустили в тонкое пространство, в эфир э, желание, там, желание автомобиля. И вы таки четко сформулировали, да, вы сформировали сосуд, вот стакан, вы сформировали сосуд, да. хочу, допустим, автомобиль, э, красный вольво, да, CX70. Отлично, вот красный вольво. Супер. Вот есть четкие. тут. И если вы будете, вот время ожидания, допустим, время действий да, по зарабатыванию, по накоплению денег на этот автомобиль, если вы будете злиться, раздражаться, или, например, находиться в страхе, в унынии, то вы будете наполнять вот этот сосуд энергией, соответствующие этому, соответствующие этой эмоции. Вот в середине прошлого века американский ученый Рон Хаббард изобрел, разработал шкалу шкала эмоциональных тонов. И он исследовал, тому, что, исследовал то, что каждая эмоция имеет некий свой объем энергии. И, например, вот энергия радости, энтузиазма, воодушевления, она... Э -э Эта эмоция, она очень энергоемкая, и она наполняет человека этой энергией. Если брать вот сосуд, да, то этот сосуд, допустим, там, вот энергия радости да, 50. Да, и, допустим, если вы каждый месяц, каждый там, день будете радоваться тому, что э, желание реализуется, да, то 50, 50, 50, и, допустим, 5000 наполнится достаточно быстро. А печаль, э, она соответствует энергии, там, условно, 0,7 да, или 0,5. Или там 0,2. Так, да, печаль, кажется, 0,2. И представляете, вот 5000 да, по 0,2, сколько вам придется наполнить? Очень долго. Поэтому чем больше позитивных, вот именно энергии, радости, предвкушения, ожидания, тем лучше. Следующий вот, ключик да, к фокусировке на состоянии изобилия ⁇ это а, умение идти а, за белым кроликом, умение слушать подсказки. и чувствовать пространство, когда вам говорят: "О, иди туда". Я помню, э, ну вот позади меня, видите, да, белая штора. Э, эту штору я искал, ну где-то полгода. До этого здесь висела такая бежевая, ну желтоватая шторка, и она мне не очень нравилась, потому что она создавала такой, ну вот мое лицо на фоне этой шторы, она сливалась и как-то, ну, ну не сильно нравилось. и я искал именно вот вот хорошую правильную ткань правильную штору но я ее нигде в одессе не мог найти и я помню там несколько лет назад с подругой мы поехали в бургород это там, полтора суток езды от одессы мы просто поехали в город там на это было что? Это цветение сакуры, это весенний, ну, майские весенние праздники. Мы поехали туда просто гулять, наслаждаться жизнью. Я помню, мы гуляем по городу, и у меня такая вот мысль, а давай-ка мы свернем вот в эту улицу. Свернули. И потом такая мысль, о магазин ткани, а давай-ка мы зайдем в этот магазин тканей, зашли, а давай-ка я спрошу, про вот, вот есть ли у них такая ткань. Есть! Оказалось, у них есть эта ткань, и оказалось, у них там осталось этой ткани всего 2 метра. И как раз эти 2 метра, вот-вот-вот, как раз это то, что мне надо. Там кусочек 2 на 2. Отлично! И когда мы разговаривали с продавщицей, оказалось, что они перевезли эту ткань с Одессы с седьмого километра. Я, конечно, очень сильно смеялся, но сам факт. Я услышал свою интуицию, и она мне подсказала, и я пошел следом за белым кроликом. Я не просто так это. А! Слушать подсказки судьбы, она всегда будет, она всегда говорит «да». Следующее такое правило ресурсы накапливать вот вы знаете как только появляется как только ну допустим там желание начинает реализовываться уже проходит допустим энергия манипуры уже вот подходит уже к садхистане уже допустим там сосуд наполнен на 70 процентов то появляется желание появляется события, такие искушения, потратить эти деньги, пустить куда-то в другое место, там допустим вы купили, вы копили деньги на покупку, э, ну допустим на то, чтобы поехать отдохнуть в Таиланд или там э, на покупку э, нового хорошего компьютера. И вот уже вот вот вот вот почти что реали желание реализовалось, и кто-то болеет или внезапно необходимо делать какой-то ремонт. И что вы делаете, вы ну, Ошибка в чем? Эти деньги, которые были оставлены на нужную, ну, на, то, на ваше большое желание, вы их все или там часть их тратите на то, что вам не надо, да, на то, что вот срочно возникла проблема. Это ошибка. Необходимо вы изыскивать новые резервы. Вот деньги, которые оставлены на ваше желание, да, выделены, их трогать нельзя. Это НЗ. Это вот, вот закон. Но искушение появляться будет всегда, просто запомните это, это факт, это ну вот, вот так оно будет. Следующее. Необходимо следовать своему пути, да, не чужому пути. Не читайте э, книги и истории чужих успехов. Вот они вам не помогут. Формируйте свой собственный успех. Вот знаете, я когда читал э, книгу Робина Шарма э, «Монах, который продал Феррари», э, там буквально в третьем, в четвертом абзаце этой книги было написано, что мой отец, вот Робин Шарма, сам писал просто такая автобиографическая книга, и вот он писал э, «Моя мама самая любящая женщина в мире». «Мой отец – самый достигающий мужчина в мире». Ну, так он их называл, да, это его субъективное мнение, окей. Но суть в чем, что э, его мама была наполнена иньской энергией, да, можно сказать, переполнена, да, его отец был напро наполнен, переполнен правильной янской энергией. отлично. Отлично. Но не у кажд... И это шикарные исходные данные для успешного, для мега успешного человека. Но кто из нас может похвастаться тем, что его мама самая любящая женщина, самая заботливая? Кто из нас, вот вот кто из вас, вот, слушателей, э, зрителей, может похвастаться, что ваш отец э, самый целеустремленный, самый достигающий мужчина в мире? Увы, таких людей единицы, а тем более семьи, где оба человек, где оба родители такие, это вообще единицы на миллион. Увы, нам приходится действовать, вот, оперировать теми, со, теми инструментами, теми ресурсами, которые есть. Ну так и пользуйтесь ими, не обращая внимания, не ожидая, что вот как будет у других. А вот вы, вот что у вас есть, то вы и делаете. Тем и пользуетесь. Что у вас получается, то и развивайте. Не ожидайте, не завидуйте тому, тому, тому же самому Робину Шарм, Брайну, Брайну Трейси, Ричарду Брэнсону. Вам не, у вас не получится пройти их путь, потому что у них были совершенно иные исходные данные, исходные ресурсы. Увы одинаковых людей не бывает. Да? И мы все не равны. Все люди не равны. И у каждого свое и необходимо сформировать, пройти свой собственный путь. И вот а, ожидать такого стандартного пути это значит быть середнячком. Быть, соглашаться на минимум кого-то это устраивает но если вас это устраивает это ваш выбор но вы можете э, всегда достигать больше если вы будете каждый день прикладывать чуть больше усилий и вот вы знаете э, вот все события ⁇ это процесс передачи энергии из одного места в другое место. Когда вы... Для того, чтобы вы выпили чашечку кофе, вам необходимо отдать деньги. Вы меняете кофе на деньги. Для того, чтобы эти деньги иметь в своем кошельке, вам необходимо заплатить за это своим собственным временем. Время на работе меняется на зарплату. Для того чтобы время на работе отдавать, необходим отдых. То есть в любом, в самый вот, невоспо, вот единственный невосполнимый ресурс это время. Вот его 24 часа в сутки. И то, чем вы будете наполнять это время, это зависит только от вас. И Очень важно понять, что вы платите за все. Вы платите за хорошее отношение. С близкими людьми, вы платите своим, ну, своей, можно сказать, толерантностью, своим вниманием. Да, вниманием к другому человеку. Чем больше внимания, тем, тем лучше человек относится к вам. За хорошую зарплату вы платите своей целеустремленности, своим профессионализмом. За все приходится заплатить. Если вы хотите получить, не вкладывая, то то, что вы получите, оно будет всегда соответствовать вашему вложению. И стандартный путь дает стандартный результат. То есть если вы не вкладываете творчество, то вы такое, ну, такое серенькое, да, то вы и же серенькое получаете. И если вы готовы получить, если вы готовы меняться, если вы готовы действовать, если вы готовы, чтобы ваше желание пришло в вашу жизнь, оно придет, оно обязательно придет. Если оно сейчас не приходит, вот совершенно неправильно будет это обвинять, Необходимо просто задать себе вопрос, а что еще я могу сделать, чтобы, желание, ну, чтобы мое желание реализовалось? И вот, собственно говоря, скорость реализации, чего зависит скорость реализации желания? От вашего внутреннего состояния, от того, как вы относитесь к вашему идее, к вашему желанию. Ну вот пример, да. Идея, если желание... Если вот ваше желание там, жить в изобилии, да, это, это способ жизни. Это не количество денег в кошельке, это не автомобиль в вашем гараже, это не площадь дома, да, это не э, партнер, да, с которым вы живете, да, его там, внешний вид или внутренний, или одежда, или состояние. Да, это качество, это все вместе, качество жизни. И да, если вы думаете, ну, давайте продолжим тему автомобиля, да, или там зарплаты. Если вы думаете о том, как бы зарабатывать в 10 раз больше, если у вас на уровне идеи, то это желание реализуется, может реализоваться в течение 5 лет. Да, может реализоваться. Да, срок, скорее всего. Если у вас есть план, четкий, структурированный план, последовательности действий, последовательность шагов, то на это уходит год. Ну, может чуть более. Если 6, от, от 6 до 12 месяцев на реализацию этого плана. Если вы верите, ну или так можно сказать, надеетесь, что это реализуется, да, то есть есть план и при этом вера, да, то точно вот полгода. Если вы уверены, вы знаете, что делать нужно, если вы уверены, и вот просто действуете, то за месяц ваше желание реализуется. Если вы имеете опыт, если у вас есть опыт, вы знаете, что делать, как делать, вы уже совершали это действие, что такое опыт? Это знание, умноженное на действие, да, многократно. Если вы 10 раз совершали одно действие, у вас есть опыт. Если вы 100 раз совершили какое-то действие, у вас есть навык. То есть если у вас есть опыт, как реализовать желание, то за неделю оно и реализуется. И вот простейший алгоритм изобилия. Ваши, вы меняете ваши убеждения, да, вы формируете верные убеждения. И тогда под итогом, по результату верных убеждений, у вас в голове появляются верные мысли, да, верные идеи. Вы формулируете верный план, да, который приведет вас к этому изобилию. Вы формируете верное намерение изобильное, потому что что такое неверное, неизобильное убеждение? Например, изобилие, что мне придет, что все достигается, изобилие достигается тяжелым трудом, жутким тяжелым трудом. Или там, деньги приходят только к ворам. Это неверное убеждение, это неверное намерение, что нужно украсть. Да, вы получите, но с большой долей вероятности, что деньги у вас также заберут. Вот верное изобилие это для того, что я совершаю действия в легкости и результаты приходят. Да, и Я получаю результат, да, и результатом я наслаждаюсь. Тот ожидаемый мой результат. И у вас, когда вы совершаете действия из опыта, вначале маленький опыт, вначале ошибочный, а потом больше, больше, чем больше качественного опыта, тем правильного опыта, тем быстрее реализуются ваши желания, ваши намерения. И, ну вот, один процент сверхусилий, но приложенный каждый день, умножает вашу, увеличивает вашу энергию в 38 раз. Но если вы каждый день будете совершать на один процент меньше усилий, то ваша энергия уменьшится. Да? Почти в тридцать раз и так. А... для того, чтобы ну. Верно двигаться, да, двигаться к правильному пути, вам нужно вначале составить план, а потом с этим планом, вот куда вы движетесь, что вы хотите, какого вы хотите изобилия, как, как вы хотите, чтобы ваши желания воплощались в вашу жизнь. А после того, как вы составили план, необходимо его сформулировать, да, допустим, на листике, вот как-то материально достаточно, и потом ожидать отклика пространства. Что пространство вам говорит на ваше желание, на вот эту вот идею? Да, говорит оно «Окей, да, хочу, давай, вот тебе возможные шаги, возможные пути». Или «Нет, давай скорректируем». И э, важно слушать вот этот отклик пространства, его подсказки. Да, и естественно да, впускать возможности действовать. Ну а для того, чтобы повышать уверенность в своих силах, необходимо избавляться от страхов. Страхи будут всегда. Страх – это проявление инстинкта самосохранения. От них избавиться... Невозможно, вот просто невозможно. Но их можно скомпенсировать. Скомпенсировать внутренней уверенностью, внутренней силой. Вот вы знаете, для того, чтобы быть более уверенным, необходимо быть с... находиться рядом с уверенными людьми. Да? Для этого необходимо менять окружение. На... С умылышей на живчиков. И многие люди живут как кр... крабы в ведре. А как только один краб пытается выбраться, другие его тянут назад. Ну, как-то цепляются за него, но вместе с тем начинают тянуть назад. И вот вы можете достаточно часто отметить, что когда люди замечают ваши отличия, какие-то ваши успехи, они пытаются это обесценивать, они пытаются как-то сказать, что это все фигня, это все не работает, это никому не нужно. И возвращают вас, пытаются возвращать вас в привычную им реальность. И здесь важно их не переубеждать, не спасать, не помогать им поменяться. Если они хотят в этом оставаться, пусть остаются. А когда вы, когда вы движетесь вперед, то вас всегда будут проверять на целеустремленность, на готовность получить, никуда ты этого не денешься, таковы реалии, такова, такова жизнь. Просто двигаться вперед. Просто меняться, просто совершать действия. Просто излучать целеустремленность и готовность получить. И э, искать, принимать в свою жизнь э, людей, которые соответствуют вашим новым вибрациям, вашему новому состоянию. Как-то так. Э, смотрите, если вы живете. Вот все люди живут в привычном, пусть даже дискомфортном состоянии, зона привычного. То, что называется зона комфорта, это зона привычного. И эту зону необходимо постоянно расширять шагами по 10%. Вот как на картинке. Да? По 1% в день, в неделю, но постоянно совершать новое действие, которое расширяет ваш энергообъем, которое увеличивают вашу плотность, ваш энергообъем. Очень важно постоянно планировать, да? планировать, сегодняшний день планировать месяц планировать год планировать пятилетку вот у кого из вас вот поставьте давайте так плюсик и минусик э, в комментариях у кого из вас есть план на пятилетку хотя бы план на этот год вот давайте так на год вот в комментарии поставьте плюс те у кого есть план на этот год вот у меня он есть а у вас есть план действий на этот год кстати, его и его хотя бы раз в месяц необходимо доставать, перечитывать и э, планировать текущий месяц, чтобы в этом месяце реализовалось э, хотя бы одно из этих желаний. То есть план должен, быть, со, должен состоять из как минимум 10 пунктов по 4 базовым сферам жизни. И каждый месяц реализовать хотя бы один, один из пунктов. Ну вот, я вижу, вот, вот, вот, Тишина. Да? Никто не пишет, вот лю... не имеете. Пока... Смотрите, вот, как говорил э, кот, чеширский кот из Алисы в стране чудес. Алиса у него спрашивает, уважаемый кот, а как мне отсюда выйти? А все зависит от того, куда ты хочешь прийти. А мне все равно, ну тогда тебе все равно, куда идти. Понимаете, когда вы движетесь, когда вы живете по жизни без цели, вы никуда не приходите. Но если вы движетесь от цели к цели, вы приходите к этим целям, вы их реализуете. И так, сейчас. Вот смотрите. Алгоритм очень прост. У вас есть мечта, вы ее формируете в цель, потом, то есть конкретизируете, потом эту цель разбиваете на план, План действий, да, там, вот сколько вам нужно для того, чтобы эта мечта реализовалась, какие ресурсы вам нужны, где вы их можете взять. Потом совершайте действия, получаете результат и э, испытывайте наслаждение и наполненность. И вот план, он может быть разбит на, вот каждый пункт может быть разбит на подпункты. План действия, результат наслаждение, и наполненность. И чем ближе к цели, тем более наполненными вы будете э, Остановиться. И очень важно фокусироваться на позитиве, на всем том, что делает вас богатыми, счастливыми, успешными, здоровыми. Если вы излучаете позитив, то вы, вот как я говорил, да, вы наполняете этот объем позитивными ну, эмоциями, радостями, эмоциями там, по 50% единиц энергии. А если вы излучаете уныние, то вы наполняете этот же самый объем энергиями по 0,2-0,3, а еще, еще хуже, вы теряете энергию. Наполняйте себя радостью, ориентируйтесь на том, концентрируйтесь на том, чему вы хотите, чтобы оно появилось в вашей жизни. Умейте наслаждаться тем, что есть сейчас, излучайте состояние обладателя уже здесь и сейчас. Наслаждайтесь, что да, но пусть его сейчас нет, но оно будет, и это уже хорошо. Если у вас нет этого состояния, нет навыка обладателя, да, тогда прорабатывайте эти травмы, травмы потери, из, э, отсутствие, избытка. Если вы не знаете как, обращайтесь к специалистам. Вот как раз сегодня я хочу вам предложить такую возможность. И помните, что ваше желание должно поместиться в поле. Если ваше поле не соответствует размерам этого желания, оно не поместится. И оно, если вдруг оно появится, то оно порвет ваше поле. Да? Что происходит с, людьми, которые, ну, с бедными людьми, которые выигрывают там, миллионы в лотерею? Через год они оказываются в еще худшем состоянии, чем были до этого. Их поле разорвалось, оно не готово было вместить такой большой объем энергии. Расширяйте сами шагами по 10%. Очень, плохо, э, очень плохая привычка экономить. Да, экономия, она, наоборот, постоянно вас сжимает. Наоборот, старайтесь больше давать энергии. Чем больше вы даете э, энергии в радости, тем больше энергии приходит в вашу жизнь. Да, вначале нужно отдать, и тогда к вам оно придет. А вначале вы отдаете деньги, и только тогда вам дают товар. Вот как-то так. Вначале нужно вкладывать ну и э, в результате, ну, под финал нашего сегодняшнего вебинара я хочу вас э, пригласить на индивидуальный тренинг перерождения. Что это за тренинг, для чего он нужен? Для того, чтобы поменять ваши внутренние убеждения, поменять ваше состояние, то, что вы излучаете, если внутри вас. Сидят страхи, если внутри вас сидят какие-то ограничения, неуверенность, страхи, сомнения, эм, обиды, раздражения. От этих эмоций, от этих состояний необходимо избавляться. Да, это зона, так скажем, зона привычного, да, зона дискомфортного, но привычного. Если вы готовы в этом оставаться, это ваш выбор, но если вы понимаете, что все так, как вы живете сейчас, вы не готовы жить, вы хотите жить иначе, добро пожаловать. Под этим видео есть кнопка «Записаться на бесплатную консультацию». Нажимаете на эту кнопку, проходите по ссылочке. Там форма. Так, давайте я вот... Вот такая вот формочка выбора, выбора времени. Вы выбираете удобное, комфортное для себя время. Мы встречаемся с вами онлайн или там вживую, беседуем. И выбираем... Я расскажу чуть больше, еще больше о недуарном тренинге перерождения мы назначаем время для, для курса. Что это за курс? О чем он? Ну, давайте так расскажу. В двух словах. Когда человек развивается, то мысли, эмоции родителей во время развития плода, во время развития вот нашего физического тела, они формируют те программы, те алгоритмы, которые которыми потом человек оперирует в своей жизни если родители жили бедно то тогда очень низкая вероятность что вы будете эм, оперировать состояниями богатства а? те эмоции те мысли те инстинктивные реакции инстинктивно допустим сети чуть что сразу в кусты да, это инстинктивная реакция если родители жили постоянно в таких вот состояниях, в состоянии тревожности на да, то эта программа передается и вам, передалась вам по наследству. И эти программы можно поменять. Вот вы знаете, ведическая психология утверждает, что состояние родителей в детях усиливается в 10 раз. То есть, если ваши родители были тревожные, или обидчивые, или наоборот плаксивые, ну, ваша мама, то вы в 10 раз Сильнее проявляйте эти эмоции. Там, если ваш отец был слишком осторожным, то вы гиперосторожны. Ну, можно оставить это как есть, а можно это все изменить. Можно эти все программы, программы ограничений подключать и начать жить иначе. Если вы хотите. Итак, программа перерождения. Да, это 10-11 модулей. И включает в себя проработку следующих тем. Что такое проработка? Это мы обнаруживаем, да, там, в специальном процессе мы обнаруживаем некоторые ограничивающие программки, да, такие убеждения, алгоритмы, и мы их просто, вот, просто выключаем. И, допустим, там состояние потери себя, состояние атакованности, там, растерянность при выходе в какое-то большое пространство. Ну, допустим, в каких, как может быть, вам, вы часто участвуете в каких-то совещаниях или в каких-то конференциях вам нужно выходить на публику и сообщать что-то о себе, но вы при этом постоянно тушуетесь, вы постоянно при этом испытываете дискомфорт. Или там когда на вас обращают внимание, да вы при этом себя дискомфортно чувствуете. Можно ли что-то сделать? Можно. И для того чтобы исправить эту программу, вот такую вот постоянную реакцию, это делать 10 минут, реально 10 минут не более. И, ну вот э, там собственная уникальность да там или серая мышка да или я автор своей жизни вот таких вот э, там допустим первые э, первые модули прорабатывают вот эти темы там на втором модуле там, на третьем э, прорабатываются и исцеляются травмы конкуренции то есть когда вы не можете допустим Двигаться вперед, достигать своих целей, там, может быть, какие-то моменты и идти по головам. Да? Или, например, когда вам нужно совершать долгие действия, а вы чувствуете усталость. И вам хочется все бросить, отказаться и вернуться назад, отдыхать. Это тоже программа, это алгоритм, и он отменяется, он выключается. Легко. Но это нужно, это, нужно, это можно и нужно делать. Я это делаю уже в течение пяти лет. И эффективно делаю. И все клиенты ну, счастливы, довольны. Вот как пример, э клиентка, э, когда я только начинал, э она была называем, на грани развода, там, замужем, нету замужем, имела такой свой маленький магазинчик, э очень стеснялась всего, боялась, смущалась. Такая вот немножко такая дама ну ограниченная. После прохождения этого индивидуального тренинга перерождения она открыла буквально за пару месяцев она открыла два магазина и поставила в каждый магазин по директору и сейчас живет у себя спокойно в Испании наслаждается жизнью. Прошло всего несколько месяцев, просто поменялись внутренние алгоритмы, просто поменялись программы, которыми она оперирует в своей жизни. Ну и, например, Прокрастинация, да, откладывание, синдром откладывания на потом. Это равнозначно тому, что достичь цели равно умереть. Это страшно, это дискомфортно, за это можно получить наказание. Это тоже внутренняя программа, которую можно и нужно отключать. И для того, чтобы подключать эти программы, вот вы знаете, у каждого человека своя программа. И сколько я работаю с людьми, я отмечаю, что одинаковых программ крайне-крайне-крайне мало. И у каждого свои тараканы. И вот те общие тренинги, которые говорят, что делай раз, делай два и будет тебе счастье, но ну, они почему-то дают очень маленькую эффективность. Почему-то очень многие тренера боятся рассказать о том, что результата, да, заявленного результата, достигают всего 10% участников. Половина сливается в самом начале, еще там треть сливается в процессе. Да, и до конца доходят всего 10%. Заявленный результат получает всего 10%. Зачем? Зачем тогда это надо? Может быть все-таки лучше индивидуальная работа? Да, это стоит денег, да, это время, но это гарантия эффективности. Ну и вот под этим видео ссылочка, кнопочка «Записаться на консультацию» и мы с вами сформируем, побеседуем и сформируем Пространство для того, чтобы менять вашу жизнь, огранич... избавлять, чтобы я помог вам избавиться от ваших ограничений, от ваших э, вот тех программ, которые притягивают неприятность в вашу жизнь. Э, ну, собственно говоря, тема прокрастинации, да, о которой я говорил, там следующий там, пункт. Э, там, паразитизм, то, что, допустим, вот, частая, достаточно частая проблема среди мужчин, когда женщины паразитируют на мужчине. Да? Вот кругом одни проститутки или кругом женщины, которая доит. Это внутри сидит убеждение, программка, что все женщины такие. Да? Или вот у женщины все мужики с всем им нужно только, ну, только одного и надо. Это тоже паразитизм. И тоже убирается, тоже прорабатывается. Ну, или, например, там вот пункт э, непринятия средой. То есть, когда вы приходите в новый коллектив, и коллектив вас отталкивает, коллектив пытается от вас избавиться. Да? Вот Почему-то всегда в коллективах от четырех человек начинает появляться расслоение. Появляется кто-то любимчик начальника и кто-то изгой. Да? Один наверху, один изгой и двое такие вот середнички посерединке, ну там оставшиеся посерединке. Это классика жанра. Это просто вот так работает пространство. Но почему-то одного одних людей, ну, там, есть человек, да, его постоянно в какой бы коллектив он ни пришел, его постоянно считают изгоем, да, выбирают изгоем. Почему так? Потому что внутри такого человека сидит программа. Я должен быть изгоем. Потому что состояние изгоя – это зона привычного. Я не говорю, что это зона комфортного. Это зона привычного. Выключаем. Элементарно. Вот раз и выключили. Да, на это надо э, затратить там, 5, 10, 15 минут на то, чтобы осознать эту программу и выключить. Но это возможно. Возможно, все. И тогда, когда вы отмените программу внутри, да, внутреннюю программу «Я изгой», да, то тогда окружающие люди автоматом начнут на вас смотреть иначе. Пример. Пришла ко мне как-то клиентка и говорит, что мужчины меня игнорируют, они постоянно со мной пытаются соревноваться, постоянно конфликтуют, постоянно ну, меряются со мной письками. Мужчины с женщиной. Почему так? Я говорю, что ну, там, пошли в работу, обнаружили, что у нее сидит, внутри нее сидит программа. Конфликтовать с мужчинами. Мы отключили эту программу, на следующий день она говорит, вау, мужчины начали относиться ко мне как к женщине, начинали там стул подставлять, открывать дверь. Они перестали со мной конкурировать. Почему так? А внутри программа отменилась. Внутри отменил, была отменена программа конкуренции. Просто она перестала излучать в пространство эту программу. И все. Эту, эти энергии. И мужчины перестали реагировать, отвечать. Пространство всегда говорит нам «да» на наше собственное состояние. А на то, что мы излучаем. Начинайте излучать другую программу, и мир будет отвечать вам другим состояниям следующий модуль тренинга перерождения это когда вам для совершения действия нужно ждать внешнего пендаля вот для принятия решения чтобы вас подталкивали чтобы вас выпихнули сами вы не готовы или например там вы остро нуждаетесь там такая еще может быть тема остро нуждаетесь в внешней заботе в каком-то вот в поддержке и без этого вы ну никак не можете вот вы знаете, я считаю, что классическая современная психология, она работает со следствием, она не работает с первопричиной. Вот перерождение работает именно с первопричиной, отменяя программы на уровне ДНК. Вот здесь именно уровень работы с ДНК. Отменяя программы, вот эти убеждений, вы отменяете те события, которые будут реализовывать эти программы. Вот финальный это завершающий модуль тренинга перерождения, это 11 модулей, каждое занятие имеет определенную тему, определенную направленность. Финальное занятие это состояние изобилия, да? состояние, когда... Ну, там, или состояние глобальной потери, постоянной пустоты, постоянной нехватки ресурсов. И когда это состояние обнаруживается и отменяется, выключается, тогда вспоминается состояние переполненности, состояние изобилия. И это состояние начинает притягивать события в свою жизнь. И вот, кстати, недорассказал. Будет, оно, будет у нас одно в серединке одно из занятий это осознание своей миссии, осознание своего предназначения, и для тех, кто готов внутри есть такой пункт слияния с Богом. Шикарное состояние это состояние просветления. И для того, чтобы его достичь, совершенно не обязательно там, ехать в Индию, медитировать или там, в Тибет, медитировать годами, десятилетиями. Это можно достичь вот здесь, прямо сейчас, буквально через пару недель, при некоторой внутренней готовности. Это реально достигается буквально каждым человеком. Состояние единства с миром, единства с Богом. состояние Вот это и есть настоящее состояние просветления. И это реально кайф, это круто, это стоит испытать. Вот. Для того, чтобы проработать все свои убеждения, вот я как-то сел и посчитал, сколько же точек, сколько же пунктов исцеляется, сколько же аспектов жизненных исцеляется вот в этой программе, я насчитал больше 120 пунктов. 120 тем. Вот, вот представьте, что ваша жизнь состоит из, допустим, Наличие ресурсов, воспри... общение с мужчинами, общение с женщиной, общение с... отношение с конкурентами, отношения с детьми, восприятие себя как личности, умение себя наполнять, состояние конкуренции, состояние достижения целей, умение наслаждаться жизнью. Вот, вот 125 вот таких вот аспектов, 125 пунктов, которые охватывают все аспекты жизни. И в течение нескольких месяцев полностью прорабатываются, полностью исцеляются все травмы, и вы реально, вы успеваете за время перерыва, вы встраиваете это в свою жизнь, вы интегрируете новое качество, новое состояние в свою жизнь, и, оно, и ваше внутреннее состояние меняется. Да? Вы постепенно узнаете, резко повернуть на другую дорогу невозможно. Необходим некий радиус. Вот почему... Вот все, каждое занятие происходит раз в неделю. Раз в неделю встречаемся, прорабатываем некий блок, да, одну тему. И неделя на интеграции, на то, чтобы вы осознали, ощутили изменения, чтобы ваша жизнь немножко на несколько градусов повернулась. Неделя, неделя, неделя. Через 2-3 месяца. Ну, по факту, 3. 11 занятий, это 3 месяца, вы обнаруживаете, что вы живете совершенно другой жизнью. Вы общаетесь и на совершенно по-другому с окружающими вас людьми, вы, может быть, даже работаете на совершенно другой работе. Жизнь поменялась на 90 градусов. Если вы готовы, внизу под этим видео кнопочка, ссылочка на бесплатную консультацию. Регистрируйтесь, и мы будем менять вашу жизнь. Вы будете жить в состоянии изобилия. Всегда. Если вы готовы. Хорошо, дамы и господа, если есть какие-то вопросы, пишите, я на них отвечу. Пишите их в комментариях, пишите, задавайте мне их в личку в соцсетях, с радостью отвечу и помогу. Ну, а на этом я считаю, что наше занятие «Алгоритм изобилия» закончен. До встречи в новых субботних эфирах. Всем пока!